Корприз Pacific находится в Солнечном берегу, в самом центре Солнечного берега. Ресторан Зера, супермаркет Алдор через дорогу, очень удобно такси. На территории комплекса Пассивный один есть бассейн, открытый бассейн, взрослая зона, детская зона. Вот таки уютно все. Можно воспользоваться рестораном, баром. При посещении вы сможете заказать также напитки, водительная. Также на территории есть детская площадка, настольный теннис, можно поиграть. Так очень уютно примерно 500 метров от комплекса Pacific 1 бесплатная парковка вот здесь можно парковаться бесплатно очень удобно и рядом